добрый день дорогие друзья и снова с вами куликова анастасия сегодня мы с вами будем делать букет с васильками Итак, у нас уже есть заготовка мелом начинаем делать замалевок голубой цвет на кисти сделали лопаткой и начинаем с лепестков в три мазка острые края каждого лепестка в центре самый большой мазок и так каждый берем более темную краску и тонируем центр обратите внимание под, э, заготовок у нас крутится так как мазок должен всегда идти на вас второй цветочек затонировали центр более темным синим оттенком и разгладили, чтобы был плавный переход. Ну, конечно же, третий цветок. Показываем бутон, самый крупный, не раскрывшийся, и маленькие бутоны. Могут быть по два, по одному. Меняем кисть и оттенок на зеленый. Тонируем листья, чешелистники и стебельки. Листья тонкие, толстые, длинные, короткие. Практически вокруг каждого бутона есть свой листок. А то и два. Также мы тонируем и центр букета, так как много черного места остается. Нам это не нужно. Вот готов наш букет. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал. Записывайтесь на курсы. До новых встреч!